Добрый вечер, зовут меня Светлана, я социолог, и сегодня мы с вами поговорим о выживании, но ну, как раз таки с позицией социальной науки, и э, поговорим о выживании не просто в целом, а выживании таких групп специфических достаточно, как футбольные фанаты. Э, ну, для начала попытаемся ответить на вопрос, кто же такие на самом деле футбольные фанаты, потому что их сейчас, о них говорят достаточно много, но восприятие их все равно остается специфическим. Хотя мы должны принять во внимание то, что, в принципе, у нас сейчас создается в обществе достаточно удачная атмосфера для того, чтобы развивались разные социальные движения, социальные группы, для того, чтобы защищать определенные интересы людей, в том числе в околоспортивной и околофутбольной субкультуре. Итак, собственно, фанаты, да, то есть они у нас вот тут вот на этой очень запутанной схеме. То есть у нас есть определенная плоскость болельщиков. То есть болельщики — это э, те люди, которые в целом увлекаются футболом, они смотрят, они ходят на стадион время от времени, э, либо ходят, в принципе, все время. То есть это э, наиболее общая категория, можно сказать, э, объединенная исключительно интересом. То есть эти люди не обязаны жить футболом, они просто интересуются этим. Э, у нас есть... Фан-клуб. Фан-клуб это определенная конкретная э, структура, то есть она формальная, это формальная организация, принадлежит она, скорее всего, футбольному клубу, то есть она организована не со стороны, э, она имеет четкую структуру, фиксировано членство и так далее. Дальше у нас идут, собственно, фанаты. Фанаты — это активная часть болельщиков. То есть для того, чтобы быть футбольным фанатом, выделяются несколько критериев. Во-первых, вы должны быть носителем фанатской культуры. То есть вы должны считать себя фанатом в первую очередь. То есть вы должны самоидентифицировать себя через, принадлеж... через то, что вы принадлежите к этой категории людей. То есть у вас должны быть соответственные атрибуты. Вы, в принципе, заявляете, при этом, когда представляетесь. Uh, есть ультрас. Ультрас можно рассматривать больше как uh, движение, потому что они являются uh, наиболее активной частью фанатов. То есть это те фанаты, то есть если фанат, он uh, как бы, если мы будем вот в этой классификации их рассматривать, то есть опять же, носители культуры, и это те люди, которые должны быть на стадионе во время домашних матчев, и желательно откатывать хотя бы один выезд, то есть ездить с командой куда-то в другой город. Uh, Ультрасы же это те фанаты, которые постоянно включены в эту деятельность. То есть я могу быть фанатом, я могу посещать, я могу быть носителем субкультуры, но в целом свою жизнь полностью не посвящать. То есть участвовать не во всех э, мероприятиях, которые проводят фанаты. Ультрасы же участвуют везде. Э, причем эти акции не обязательно связаны именно с культурой болезни. Э, сейчас мы видим, как ультрасы, например, участвуют в благотворительной деятельности. То есть они собирают деньги, например, для... Детей, он больных детей, почему бы и нет, а, проводит много разных других акций. Но есть еще у нас хулиганы. Хулиганы это та категория, которая наиболее часто ассоциирует со всеми футбольными фанатами. То есть это источник разрушений, не знаю, это что-то типа немирных ядерных взрывов да? а, на фоне всех остальных. Эти же, эта категория, она немножко отличается в зависимости от той страны, где мы встречаем этих хулиганов. То есть, скорее всего, они даже на футбольный стадион не ходят. А зачем? То есть, если мы возьмем английскую культуру, которая пабоцентричная, хулиганов скорее мы встретим там. А фанатов мы встретим как раз-таки на футбольном поле. Сейчас мы с вами немножко развлечемся. Ну, вот тут вы послушали, кто такие фанаты. Вот сможете ли вы определить фаната? Это фанаты или нет? Это, на самом деле, это футбольные фанаты Одесски, то есть тут даже где-то есть немножко. ]suny. Да, мы видим здесь правую идеологию, но не без этого. Это. 20-й сектор, это же наши, нет? Да, вот, Милицкий. Это тоже, это наши фанаты. Это этот милый дядечка. Да, это на самом деле это суперфанат. Да, это это супер фанат Такое явление достаточно редко на самом деле встречается. Ну так на, на, настолько афишировано а, У него известен он нам как Парамон. То есть он на самом деле уже на протяжении 30 лет ездит постоянно с Динамо. А, причем сам клуб узнал о том, что он существует. То есть есть такой вот очень милый и веселый. Веселый персонаж, а, но здесь он, правда, с розочкой, шарфиком Сокола, но Сокол, он тоже, это хоккейный клуб киевский, а, и они стали его возить вместе с собой, но а, ему даже разрешили на самом деле находиться а, вместе с а, тренерами, но тоже до определенного момента, пока он немножечко не выделился, скажем так, и не пнул судью, но фанаты люди непредсказуемые, веселые, так что вот это фанаты нет <губу> лица хулиганские Ли, лица хули... на самом деле это кадры с фильма. А, называется он фабрика футбола а, здесь в принципе представлены вот эти и самые футбол. фанаты а, точнее хулиганы на самом деле они там на, ни на одном матче так и не побывали за весь фильм ну в принципе зачем но здесь интересная фигура вот этого вот человека а, это актер английский Дэнни Дайер который ну, которую можно встретить в нескольких фильмах про футбольных фанаты вообще в целом. Но его фанаты э, вообще всего мира настолько приняли вот как своего, то вот они его посмотрели как наш человек, что на самом деле очень, очень дорогого стоит, потому что в основном фанатские группы, особенно хулиганские, они закрыты. То есть к ним попасть очень сложно. А, что он поучаствовал ну, в роли ведущего в цикле документальных передач по поводу футбольных фанатов всего мира. То есть он ездил там много стран, он э, их интервьюировал, очень много интересной информации по поводу... Это ну, 2006 -го года, э, вот этот вот цикл передач. Вот этот милый мужчина, в очках, такой приличный. Почти. Кто-то из вас видел, может, слышал фильм «Хулиганы зеленой улицы». Вот, есть, да. Это на самом деле человек, который написал сценарий к нему, зовут его Дуги Бримса, на самом деле он автор многих книг по э, фанатской э, тематике, Первой книги он писал со своим братом. Uh, и у них есть, помимо художественной литературы, есть такая тоже художественная книжка, так она называется «Фанаты», ну, в английском переводе, то есть там uh, путешествия футбольных фанатов, футбольных хулиганов, прошу прощения, uh, где он описывает тоже, он делает такой кросс-культурный анализ, то есть он описывает фанатов разных стран, также является, ну, достаточно активным болельщиком, скажем так. Вот это. Не, такая неожиданная фотография. А, здесь это, а, ну, скажем так, а, патриотический, а, патриотическое мероприятие, концерт. То есть мы видим тут, в принципе, символику связанную с этим. А, вот этот человек, в принципе, является сейчас ключевой фигурой фанатского движения «Динамо Киев». То есть а, там у них есть, а, ну, движение называется «White Boys Club» в ABC. Вот он, в принципе, сейчас стоит во главе этого движения. Помимо этого, ребята также проводили, например, э, акции в школах э, по борьбе с вредными привычками. На самом деле на секторе фанатском э, «Динамо Киев» ни пить, не ни курить, ничего такого нельзя. То есть тебя сами же фанаты выведут, что тоже является немножко развенчанием стереотипов. Вот эти ребята. Кто все эти люди? Почти... Это вот эти молодые ребята, это представители Ультрас... Ну, это достаточно старая фотография Севастопольского клуба на ДНФК, Севастополь. То есть это один из то, тех видов деятельности, которыми фанаты тоже занимаются. То есть это добровольно, абсолютно, они пришли, почистили территорию. Итак, у нас есть, помимо всего того, что фанаты у нас существуют как таковые, у нас есть футбольные клубы, то есть, ну, Динамо, очень все просто. То есть есть фанаты, большое движение, под влиянием разных социальных процессов движение растет. Но есть... Такая проблема, когда фанаты прекращают существовать, либо наоборот остаются, что в принципе проблемой, конечно же, не является, но проблема здесь является то, что прекращает существовать сам футбольный клуб. Но, на удивление, фанаты остаются, то есть они действительно есть, в социальном пространстве города мы можем наблюдать разное количество визуальных маркеров, то есть что они действительно есть. Как же это происходит? В первую очередь важно отметить то, что э, фундаментальной целью, в принципе, любой социальной группы является выживание. Э, и здесь у нас есть борьба. Выживание э, у нас противоставляется процессом деструктивным. То есть они являются процессами двух типов. Во-первых, это те процессы, которые влияют на фанатские группы извне. То есть в основном это то социальное окружение, в котором они находятся. То есть э, те э, социокультурные условия, в которых функци... функционируют эти группы. И э, деструкция внутренняя. Внутренняя же деструкция э, будет больше связана с такой составляющей деятельности, в принципе, тоже любой социальной группы, как внутренние связи. То есть насколько, чем больше будут сильнее внутренние связи, самоидентификация себя с группой, в которую вы входите, тем меньше деструктивных процессов внутренних будет происходить в самой группе. Но опять же, у нас есть внешний фактор, возьмем это за основу пока, это отсутствие, собственно, организационного центра, отсутствие э, футбольного клуба. Как же можно объяснить, как выживают фанаты без футбольного клуба, собственно? Сейчас мы как бы с вами сконцентрируемся на теории Эрика Берна. Вам он, скорее всего, известен по играм, в которые играют люди, люди, которые играют игры и так далее. Здесь нас интересует его работа «Лидеры группы». В ней он представляет несколько типов выживания. В принципе, выживание социальной группы — это идеологическое, физическое и эффективное. Идеологическое выживание включает в себя выживание социальной группы э, в сознании людей. То есть если физически организационная структура не сохраняется, э, то внутри, сила внутренних вот этих связей, это групповая ди, динамика группы, она настолько сильна, э, что группа может существовать далее. Э, есть физическое выживание — это тогда, когда... Э, остается вот эта организационная структура. То есть мы можем проследить э, те кластеры, которые отвечают за определенные э, сегменты функционирования группы. И эффективно. Эффективно оно может включать оба этих выживания, э, но оно определяется тем, насколько, э, ну, на, насколько быстро может мобилизи мобилизироваться группа и насколько эффективно эта группа может действовать. Э, что здесь имеется в виду? Что... Э, Например, в отсутствии клуба продолжают, э, фанаты продолжают действовать. То есть, например, мы возьмем фанатов Винницких, Винницкая Нивы, э, Ребята организовали целое движение по восстановлению клуба. То есть их внутренняя идентификация, их групповой э, фа фаворитивизм, то есть это выставление э, как бы целей группы выше вот, своих Uh, было настолько сильно, что ребята организовали движение, и в течение нескольких лет смогли вернуть себе этот клуб. Что же касается механизмов здесь. Uh, здесь механизмы, немножко мы отходим от Берна, они uh, ближе к структурному функционализму. Uh, это те механизмы, которые способствуют, да, то есть у нас есть... Uh, для того, чтобы мы вот сохранили вот это вот, э, идеологическое и физическое существование, да, выживание этой группы, перевели его в, в степень эффективного, э, мы должны как бы, использовать эти механизмы. В первую очередь это механизм э, социализации, инкультурации. То есть это э, то, что определяет, по сути, взаимодействие индивидов внутри этой группы. То есть они являются носителями определенной субкультуры, они э, наделяют себя и они как бы инкорпорируют ценности, нормы вот этой вот группы, то есть, соответственно, футбольных фанатов. И опять же, э, они восстанавливают свой, можно сказать, внутренний кодекс, то есть он может быть фиксированный, но скорее, если группы эти не являются организациями, не организационными структурами, он есть неформальный. И, опять же, характер вот этих неформальных связей э, вот здесь вот на уровне социализации как бы будет проявлять себя. Э, механизм социальной интеграции. То есть это те, адап те механизмы адаптации, и инноваций, которые э, обеспечивают взаимодействие индивида и социальной группы. То есть насколько э, они переходят вот э, в степень более высокого уровня коммуникации. И последний это механизм социокультурной регуляции. То есть это уже сама группа, она взаимодействует с обществом в целом. То есть она является частью э, принятой культуры. То есть э, ну, на уровне субкультуры иногда это относят к контркультурам, но здесь вопросы спорные, потому что, как сказал э, один из достаточно известных рок-музыкантов, Иги Поп, он сказал, что я не люблю контркультуры, потому что каждая контркультура становится субкультурой, частью культуры так или иначе. Э, и немножко примеров, то есть это наша фабрика футбола, то есть наша фабрика около футбола, то есть это две э, наиболее, наверное, близкие нам, ну, чисто территориально даже. Э, э, как бы это наши фанаты Подольки, это Нива, о которой я уже сегодня говорил говорила, э, фанаты ФК Подиля, они прекратили свое существование э, в тринадцатом году, если я не ошибаюсь, и в 2016-м они, в принципе, смогли восстановить э, свое существование очень даже продуктивно. То есть клуб вернулся. И здесь вообще стоял вопрос конкретно, что Хмельницкий, как таковой, э, должен иметь свой профессиональный клуб. То есть у нас стоит стадион, мы должны на нем играть. И, в принципе, общими усилиями это все произошло. Какие же есть визуальные маркеры, про которые я говорила? То есть именно вот это идеологическое выживание. То есть вот это все, что вот вы здесь видите, то есть это э, трафареты, это надписи на стенах, это стикеры, это м, там, где мы встречаем, собственно, опять же, визуальные маркеры остаются везде, как э, в плоскости города, да, в социальном пространстве города, так и в социальном пространстве всей Украины. Это все, что появлялось вот как раз-таки в промежуток от 13 до 16 -го годов спасибо Да на правах рекламы то есть немножко визуальных маркеров вопрос заключается в следующем как знание о том как выживают фанатские группы может нам помочь понять другие социальные группы? Ну, фанатские группы, в принципе, э, являются достаточно специфическими. Во-первых, знание о том, как они выживают. Э в отрыве от, в принципе, ихнего конкретного существования это э, ну, дает нам знание о том, что у нас могут быть разработаны э, способы социального контроля, то есть фанаты не всегда контролируемые настолько, э, чтобы им можно было бы полностью, конечно, довериться и сказать, давайте, ребята, то есть здесь были представлены достаточно позитивные примеры, все-таки есть фанаты, которые являются, не, э, являются деструктивными элементами, то есть, опять же, формы социального контроля, то есть контроль над э, социальной группой, которая нестабильна, достаточно. Это раз. Во втором, во второе это э, это те группы, которые обладают огромным социальным потенциалом. То есть это те группы, которые э, на данном этапе развития украинского общества они являются э, агентами социальных изменений. Они активно участвуют в, э, в принципе в глобальных, даже украинских социальных изменениях. То есть мы видели Собственно, вот этот маркер, то есть, мы знаем, что фанаты есть везде. Мы знаем, насколько они начинают включаться, в принципе, в пространство, опять же, вне, как бы, спортивной. То есть, и как мы используем, на самом деле, это глобальный человеческий потенциал, причем радикального характера. То есть, умело управляя, да, то есть, самоорганизация без организации, сложно ее представить. И если вот этот, использовать эти знания по выживанию этих фанатов, да, стимулировать их и направлять их в нужное нам русло, то мы сможем использовать этот потенциал э, в нужных нам целях. Ну, это, конечно, тут я как бы не, не считаю себя властелином мира, я сейчас пойду и не знаю, благодаря фанатам захвачу весь мир, нет, но исп... мере. Ну, бы. вот, вот что-то вроде того. На самом деле мы можем это использовать и стимулировать разные виды Спасибо. социальной активности. Я хотела спросить, в принципе, можно ли по этим таким критериям, не критериям... Э, ну, в общем, эти критерии присвоят другим группам, не только фанатским, а, например, не знаю, религиозным. То есть точно так же по выживанию и всему прочему. А, можно. То есть, в принципе, эти критерии, они э, более общие. То есть это исследование появлялось как? То есть был отмечен э, феномен, да, существования фанатских групп без футбольного клуба. И э, так начались поиски тех, э, той теоретической базы, которая могла бы объяснить этот феномен. Uh, помимо, здесь, помимо того, что было представлено, uh, есть еще теории, которые тоже можно использовать. Например, uh, теория самоорганизации, то есть как происходят эти процессы, конфликтологическую теорию, uh, опять же, подходящую, в принципе, к нашим клубам. Uh, но также эти критерии действительно можно использовать и для других uh, групп. Особенно вот если мы вернемся к структурному функционализму, который здесь был так чуть-чуть uh, затронут, то он, в принципе, рассматривает более глобальные системы. То есть сама система uh, социальная рассматривает как совокупность подсистем, которые как бы входят в нее, то есть, и для поддержания стабильности этой системы, то есть соответственно у нас есть вот, вот эти вот механизмы. Э, поэтому в целом мы можем использовать такие критерии для других групп. Но они будут, они будут просто специфично проявляться. У меня два вопроса. Первый вопрос, а являетесь ли вы фанатом или болельщиком просто, потому что это не ну, это не озвучивалось, да? А второй вопрос так более обширно тут предыстория в, в поль ну, польской легии, если не ошибаюсь, э, было очень такое резонансное было событие, когда они э, в годовщину Варшавского восстания они сделали такой большой-большой баннер с кучей болельщиков, когда там был изображен униформа э, немецкого офицера, который приставил пистолет к э, лицу ребенка. Да, это, и это вызвало широкий резонанс э, далеко за границей, э, скажем чисто футбольного такого поля, да, и у меня тут в связи с этим вопрос, если, потому что, ну, как бы видно, что можно использовать эти группы этих фанатов, или ультрас, или хулиганов, например, нам нужно закрыть какой-то стадион, сделаем провокацию, и УЕФА там не даст, допустим. Есть ли примеры использования вне, ну, как-то в более глобальном таком понимании каких-то политических, возможно, целях в Украине, каких-то клубов конкретные примеры, да? Uh, no. Первый вопрос, ну сейчас фанатом меня назвать сложно, но в целом несколько лет назад, когда я проживала в Киеве, то есть меня можно было назвать фанатом Динамо, да, не ультрасом, но фанатом, то есть я тоже, я ходила, то есть по критериям я подходила, то есть я была на всех матчах, ну, выезд один, то где-то я там откатывала, то есть, э, на самом деле, я была достаточно активно включена в это все дело, в этот процесс, то есть, я э, несколько лет я ходила на фан-сектор, и у меня все мои знакомые говорили, боже, куда ты идешь, зачем, зачем, зачем? все ж там только, я говорю, а что, ну, то есть, на самом деле, атмосфера на фан-секторе чем-то напоминает атмосферу на open air, если кому-то вот нравится рок-фестиваль, вот да. это вот внутренний заряд да. просто колоссальный, то есть, на самом деле, а что касается вот э, второго вопроса, у нас э, вообще сейчас очень активный процесс э, политизации, медиазации и коммерциализации футбола. Вот эти три пункта, на которые я обычно, вот, когда я говорю про футбольных фанатов, я, ну, я настаиваю, очень активно используются. Э, взять тех же «Динамо», ну, во-первых, начнем с провокации. Во-первых, это достаточно распространенное явление вообще по всему миру. А, турецкие фанаты, например, если они чувствуют, что проигрываем, они настолько, ребята, активны, что они специально срывают матчи, но с другой стороны, они, э, есть тоже пример здесь, который, э, ну, турецкие фанаты сделали, вот у них тоже, у них клуб все, закрыли. Не было денег просто его финансировать, не было денег платить э, зарплаты. Ребята взяли, сделали торговую марку свою, продали кучу одежды, э, кучу символики и возродили клуб. Просто они его выкупили. Что касается Украины, здесь вообще очень интересный вопрос, наверное, многие со мной поспорят, но опять же, поскольку я была на фан-секторе, начиная с, со стадиона Лобановского, который, если там кто знаком, он очень маленький, такой уютненький, и на самом деле фан-сектора там была, ну, ну, маленькая кучка, вот не больше, чем нашего Подолья, на самом деле, фанатов. Дальше буквально за несколько лет, до вот, за два года, до 14 -го года, то есть вот это вот все, э, сектор растянулся на два. Ну, то есть два больших сектора на Олимпийском. Причем Олимпийский и Лобановского, это просто там несколько Лобановских можно вставить. Со временем там отделился еще один сектор, то есть там появились, кроме ВБЦ, появились еще родичи, то есть это отдельная категория появилась начали активно поднимать. Все, наверное, ну, наверное, слышали вот это свободу Павличенко. Это тоже явление, которое раскинулось, началось в Украине, раскинулось потом по, по всему миру. А, то есть фанаты и другие начали поддерживать. То есть, опять же, стоит вопрос, почему... Так сильно, и кому это надо было, да, чтобы фанаты, опять же, я говорю, фанаты, это большая, большая, большой потенциал активных действий, и они действительно потом проявляли, то есть от 14 -го года, вот, то есть во всех этих событиях, они активно принимали участие, очень активно, они активно принимали участие на востоке Украины, то есть есть добровольческие формирования, в основу которых лежат фанаты. Такая же ситуация была э, между Сербией и Хорватией. Вот когда была м, война там, э, то тоже в основу, основу составляли фанаты. И у них до сих пор на стадионах стоят э, монументы памяти. То есть у нас это тоже самое, также используется очень активно, потому что умные люди, ну как бы умные, назовем это так, утрированно, которые э, заметили, какие -то, что эту эту категорию можно спортивно использовать. использовать. Вот. Выходя из вашей лекции можно сделать такие выводы, что ну не всем футбольным фанатам э, интересен самый футбол и той футбольный клуб, за который они болевают, а может быть вот самоучеси и социальной группе, э, ощущение того, что ты відносишся до неї от, от та энергия, про яку вы говорили цей натовп. Вот и, mm -hmm. и саме питання <coughs> чи відомі от випадки трансформації э, групи футбольних фанатів якогось певного клубу після його э, так скажем смерті э, от трансформації в якусь соціальну групу організовану инш, але іншого спрямування uh, Ну здесь такое во-первых ну, на самом деле фанат он должен жить этим то есть э, у него вся жизнь вот с этим связана, одни связаны с футбольным клубом чем, что они до конца, вот они начинают болеть за один клуб и за другой клуб они не болеют уже никогда, если ты меняешь клуб, это считается одним из э, наиболее больших э, предательств, вот есть тоже один польский фильм, называется «Крылоты свиньи», тоже про один из таких небольших э, футбольных клубов, называется «Чарни», там как раз-таки показана вот эта переориентация фанатов. То есть, получается, там один из фабрикантов выкупает себе футбольный клуб и нанимает фанатов. И вот когда идет вот эта переориентация, то они их, вот тех ребят, которые вот перешли, так сказать, на, на, на другие формы деятельности, они их ловят, они их позорят, они, ну, короче, резко их не воспринимают. Что касается... А как тут идет переориентация? Хорошие примеры есть маленькие, для маленьких футбольных клубов Англии. Поскольку они тоже, они как бы вот, особенно в основном, там, где есть хулиганские формирования, там, если клуб пропадает, вот у них в принципе форма деятельности не особо меняется. То есть они чем там занимались в своей жизнью повседневной, тем занимаются. Но они продолжают все время встречаться. То есть вот у них есть, у них пабоцентричная футбольная, культура футбольного боления, они продолжают там вот бы жить там uh, некоторые фанаты, опять же, если пропадают клубы, они пытаются их возродить, ну возродить, то есть на фанаты Нивы очень хорошо показали, то они... Виходит, что они выход еще попадают трошки в такую тупиковую ситуацию, бо если они изменят клуб, за который вони будут надалее дали болевать, это выйдет как предательство, а ихнего клуба не мая, и они могут эти видроджевать uh, ну свой... в целом да, но Э, опять же, здесь сохраняется вот это идеологическое э, существование группы. То есть они идеологически себя все равно относят к этому клубу. Э, попытки возродить, они больше э, свойственны, наверное, молодежи. Вот. Поскольку мы даже посмотрим тех, на ребят Винницы, опять же, даже те механизмы, которые были взяты для того, чтобы как-то возродить, опять же, это соцсети. То есть это э, то распространение информации, которое наиболее как бы похожи на, на действия молодежи, да, то есть какие-то акции, какие-то вот, э, какая-то визуализация, то есть, да, им хочется возродить, потому что они хотят дальше болеть за свои, но если они не могут болеть за них, то есть они как бы внутри остаются все равно болельщиками, они тру, они верят, что все равно там, Динамо чемпион и так далее, Тут даже такая тупиковая ситуация, например, складывается, вот это вот касается больших футбольных клубов больше. Маленькие, то они, допустим, если они проигрывают, ну проигрывают, ну что тут сделать? А вот Динамо начали проигрывать, все. Это футбольный клуб не заслуживает болельщиков, там, они чуть ли не ходили в раздевалку и говорили, ну что, вообще, ну, зарплата у нас больше, чем половины всего фанатского сектора, давайте и работайте. То есть, на самом деле, тут тупиковые ситуации возникают гораздо раньше, на самом деле, вот эти кризисные. Но вот фанат, он тем и отличается от болельщика, что он все-таки он продолжает верить. То есть, у них даже, у них татуировки, то есть, вот это то, что навсегда остается вроде как с человеком.